чем мы от рука. Сегодняшнее недельное чтение очень богато и объемно. И я хотел бы сосредоточиться на стихах в 11 главе. А за это карба. По русски с 11 главы 4 стих. У разноплеменных людей, прикнувших к сынам Израилевым, были всевозможные прихоти. Вслед за ними снова принялись плакать и сыны Израилевы. «Мясо бы сейчас поесть», — говорили они. «Мы помним, как в Египте нам бесплатно давали рыбу и огурцы, и дыни, и лук, порей, и репчатый лук, и чеснок. А здесь ничего нет. Видим одну только ману, от которой нас уже тошнит». Манна подходит на кориандровое семя, а по цвету она напоминает сухую благовонную смолу. Люди ходили и собирали ману, перемаливали ее ручными жирновыми или толкли в ступе, а потом варили в горшке и пекли из нее лепешки, схожие по вкусу с лепешками на оливковом масле. Ночью, когда в выпадала роса, вместе с нею выпадала и манна. Услышал Моисей, что народ плачет. Каждая семья плакала у входа в свой шатер». И разгорелся гнев Господа, и горько стало Моисею, и сказал он, «Вазыны асипурах арках мамших. И вот э, рассказ, он продолжается и дальше. «Вазы луим бемет нутенлаем» — это машем и вакшим. А Бог в ответ на их просьбу дает то, что они просят. «Во они мамщих лекро бепасук шлошим вэхат». Я продолжаю читать с 31 стиха. «Поднялся ветер, посланный Господом, и принес там стаю перепелов со стороны моря». «Вокруг стана на день пути во все стороны лежали кучи перепелов высотой в два локтя. Народ принялся собирать перепелов. Их собирали весь тот день и всю ночь, и весь следующий день. Каждый набрал не меньше десяти хамеров. Потом перепилов разложили вокруг стана, но не успели они еще переживать это мясо, не успели его доесть, как разгорелся на них гнев Господень, и поразил их Господь жестоким мором. Это место назвали Кеврот-Атава». Потому что там похоронили приведливых. Азыны Сипур, аль Кеврота Тава, аля Тавашель Ам Исраэль. И вот рассказ о походе, о похоти народа Израиля. Вы не они мистакели, а Я хочу посмотреть на весь этот рассказ. Ам Исраэль не мцабы медбар. И вот народ Израиля прибывает в пустыне. Ешлайман, колиом. У них каждый день есть ман. Ешлаймайм. У них есть вода. Это тоже uh, от Бога. И фактически у них были еще и стада, которые они взяли с собой из Египта. И, может быть, с каждым днем этот, эти стада Таили и Тали, но все еще к этому времени у них были стада. Но это было недостаточно. И uh, я вот спрашиваю вас, и как Бог смотрит на наши желания? А им ютертов? Хорошо ли это, когда у нас есть что-то, а мы хотим еще лучше? А? И от чего это зависит? Почему Бог их наказывает? Но мы увидим действительно, откуда берет начало все это дело, если мы посмотрим... Откуда это все проистекает? А, И вот, когда они собрались вместе, они стали жаловаться. Короче говоря, у евреев люди. всегда виноваты кто? Не евреи. То есть, сыны иноплеменные стали жаловаться на эту еврейскую пищу, которая падает с неба. И тогда уже с них взяли пример и израильтяне тоже стали жаловаться. И а, проблема начинается там, где мы начинаем сравнивать. Потому что когда мы начинаем сравнивать, а у того лучше, это рождает нас зависть. Подумайте, что есть люди, которые в бедности живут. Они не месяцы не меняют свою одежду. махлефим. Или может быть у них меткбас. есть uh, две пары, и они одну стирают, другую носят. Вешляем У них есть вода, у них есть хлеб, и это их еда. Ешь бы Африка И в, uh, в Африке есть множество. В и может быть в других странах тоже. Васкшем роимшем кулям каха. И вот когда они видят, что все так, как они, они ни с чем не сравнивают, соответственно, они, они, они довольны тем, что есть. И они благодарят Бога за то, что хотя бы это у них есть. Но когда ты начинаешь сравнивать, а, вот у меня было когда-то что-то такое, ого-го. Или, например, вот у него больше, чем у меня. Ванстомар, закаха. И ты начинаешь претензии высказывать Богу, Бог, почему это так? Лама тамит наеготи быцураказо. Почему ты ко мне так относишься? Почему? Лама они они вы отслоешь? Почему я бедный, а он сидит и кушает? Вызе маши Илим лоев. И это то, что Бог не любит. Это хорошо и правильно, когда мы просим у Бога что-то. Это хорошо, когда мы благодарим Бога за то, что у нас уже есть, и говорим... Бог, а я хотел бы, чтобы еще больше было бы. Это хорошо и нормально. Но когда ты начинаешь сравнивать и начинаешь жаловаться, вот там начинается проблема. И мы видим, каким образом Бог реагирует а, в этом случае. Интерес, Интересно, что Он сначала дает им то, что они просят, а потом наказывает. Все те, которые жаловались, я не знаю, все до одного или большая часть из них, они умерли. Кибальта, Тишалем. Получил удовольствие, заплати. хашу в и то, что я хочу сказать, что очень важно, с каким сердцем мы обращаемся к Богу. Действительно ли ты можешь э, благодарить Бога за то, что Он тебе дает? Я хотел бы, э, э, по-русски, okay. э, в 77-й Псалом, пожалуйста, прочитайте э, дома. Он э, точно передает вот эту ситуацию, которая происходит здесь. И то, что он важно, что он отмечает там, что народ Израиля продолжал грешить и продолжал в своем неверии манимца Что у тебя в сердце? А Можешь ли ты надеяться на Бога и ожидать от Него, что Он переведет тебя к следующему этапу? Потому что когда они были отцы наши были в пустыне, это было переходное состояние из рабства к свободе. они ищут, под И я думаю, лично я думаю, что когда переходное состояние, ты не можешь ожидать, что уже оно будет идеальным состоянием. Так что, к надо... Бенадам вот подумайте, вот человек стоит перед ним утес, и он хочет забраться высоко. Это его цель, там высоко. А И ты не можешь получать удовольствие, которое ты получал внизу в то время, когда ты ползешь и цепляешься за гору. А там митамец кашельха ты употребляешь очень большое усилие, тебе тяжело. И ты должен быть благодарен Богу за то, что Он хранит тебя в этом сложном состоянии. То, что Он может дать силу для того, чтобы ты был в состоянии подняться на эту вершину. То есть ты не можешь ожидать, что это состояние по пути достижения этой цели будет точно такое, как то, что было внизу. Что у тебя есть смохала Дунай. Умеешь ли ты рассчитывать на Бога? Тогда ты будешь различать состояние, в котором ты находишься. И ты будешь знать, ты ä, пребываешь сейчас в состоянии переходном. И тогда ты должен просто благодарить его и просить, чтобы он укрепил тебя, чтобы а ты был в состоянии перейти. Но не сравнивай не жалуйся потому что Бог приготовил для тебя что-то гораздо более великое ты, ты да можешь просить и ты да получишь в будущем аминь